19.074, погнали. Я сижу, решаю курсовик. Третий день. Его было очень дело день, Мои нервы тонкие, тот они, сука, на Завтра утром на защиту. Мне пизда. На самом деле. Курсовик, Спасибо, оформляем все по городу, почистую я забыл и все скопировал как просто. Я выдумываю хрень, так как методика говно, его наверное обновить очень забыл кто давно давно, давно. Толком не понятно, ничего в этой работе разберется только тот, кто запихнётся как получится. Здесь красивые рисуночки, график, диаграммы, если тут найдут, аж Головного мозга на защите объясняться будет уже поздно У меня кукуха едет будто эта дурка Душная залупа давит на меня как ломка Чтобы не заснуть меня засевил кофеин От кофеина за три дня что похож на пластилин Да работа словно твиттера, она стоит пару бакс Надеюсь ее у меня выкупить дядя Илон Мас Сажет ее нахуй блять